Это реально дорогой контент Кто бы что ни говорил этого никуда Надеюсь ты поставил лайк Здорово, затягивать не буду, ролик будет реально дорогой, и скины с прошлого ролика я не вывел, и, возможно, я сделал это зря. Данный ролик стоит миллион рублей. Это все, что я хочу сказать, и я хочу обратиться к тебе, мой дорогой зритель, смотря прямо в глаза, и попросить тебя прожать лайк этому ролику. Он реально получился дорогой, я не пытаюсь сейчас кого-то развести на эмоции и так далее, ну просто он дорогой, и это риск, это контент. Поэтому, пожалуйста, поддержите сейчас. Они-то всегда были огромные деньги. Сейчас тем более, короче, надеюсь на твое понимание. Лайк, подписочку на канал, конечно, если тут впервые жесткая история. Поехали. Я обещал тебе в предыдущем ролике по фарсу жесткий контент. Он сегодня будет лям рублей на фарсе. Возвращаем потихоньку времена скизбатлом. Надеюсь, вернем актив такими роликами. А он сейчас нужен. Все скины с предыдущего ролика я продал, которые даже мне в ней лежали. то получится, я не знаю. Вообще без понятия. Просто, ну, я ничего не могу по этому поводу сказать. Оттягивать ролик я не буду. Перед роликом скажу, что у меня есть промик на 40%. процентов Я с него заработал уже 200 с лишним тысяч рублей. За это вам тоже спасибо, что пополняете. И перед видосом еще важно скажу. Не призываю я переходить на сайт закидывать деньги. и на в начале каждого ролика говорю, что я ютубер, мне будет выпадать не так, как вам. Любой сайт вас хочет по факту поиметь. Не нужно этого делать. Просто показываю промик для тех, кто если вдруг пойдет пополнять, но он есть. Я вас от этого максимально каждый ролик стараюсь уберечь, поэтому, ребят, не надо. Перед началом откроем 10 ножевых кейсов. Просто, ну, узнаешь для разминки. Ролик я растягивать не буду. Сегодня конкретно, все будет по факту, без воды, и он получится, соответственно, меньше, чем... За пиздец выпал, <laughs> Блять, 120 тысяч, подожди А, 110, мы купились, я думал прям очко какое-то выпало Перед этим для проверки шансов, ну давай еще откроем Кстати, кейсы подешевели, это относится ко всем сайтам, наверное Понятно, ну давай даже фастиком подолбим Просто понять, какие шансы на аккаунте, что нас ждет Ясно, блядь Я примерно уже понял, что нас ждет не, мне убрали шансы на аккаунте Просто фастиком, ну, ре реально, я не хочу эту всю историю растягивать Короче, апгрейд <сих> Сейчас начнется, наверное, самый пиздец Я не хочу это делать, то есть, ну, реально Я надеюсь на огромное количество просмотров Я, кстати, записал казик перед этим Очень, на самом деле, устал, там 20 минут ролик был <сих> Поэтому такая история Короче, перед этим мы баликом онли будем крафтить Начнем свое, немного посливаем Чтобы, ну, выровнять хоть чуть-чуть шансы, если они у нас за говне Надеюсь, запись идет? Она идет Буквально чуть-чуть попробуем слить шансы. Даже давай выставим, ну, условно, 30 это много, а 24%. Вот так сольем и сейчас начнем апгрейдить. После каждого успешного апгрейда будем сливать. Ну, для начала начнем свое. Шанс выставляем по 50%. Позу орла, ребят, сразу. Тут без этого никуда. Надеюсь, ты поставил лайк, я, как обещал, ролик растягивать не буду, поехали. Бля, я не могу, честно говоря, Это... Это лямчик, пацаны. Ну, просто сейчас... Я рассчитываю, что там все хорошо Раз, два, три Не, ну пацаны Хорошо Давай сделаем по-другому Не, ну мы не, неплохо бустанулись В предыдущем ролике, это факт, а почему? Окей, давай сейчас, давай подсольем Хотя, 600 тысяч, что сливать Короче, выставим 30 тысяч 22%. Что-то из них должно зайти. 20% это хороший процент. Если ничего не зайдет, идем на самый дорогой скин. Сразу. Моментально. Просто моментально. Блядь. <звук> <звук> <звук> ну, очко так давно не жалось, я скажу честно. <звук> С этими апгрейдами, потому что можно просто слить лямчик. Пока что лямчик, потому что все-таки ну мы сейчас сливаем баланс, и он потом должен давать. Если этого не будет, ну, будет жопа. Так, ну мы же нормально. Еще один нож сливаем и идем на крафт самого дорогого скина. Я сейчас на самом деле... Не, я сейчас буду выставлять 50%. Хорошо, до... Ну давай уберем пределы, просто по стоимости посмотрим, что-то самое дорогое. А, а, окей. Использовать баланс. Принц. Пробую. что принц? 50 процентов. Ну и 200к. Друзья, поставьте лайк. Ре это реально дорогой контент. Кто бы что ни говорил, выданный, невыданный, я вам говорю как есть. Открывать я не советую ни на любом сайте. Ждать сделаем по-другому. Лучше открывать на всех сайтах, кроме форсдроп. Но вот чтобы вы понимали, что ну не может быть блядь, такой рекламы, и это реально военные деньги. Поехали. Я, ну я, я блять, я увидел. Ну это пизда нахуй, ну это просто пиздец, блядь, два апгрейда, и сука, два не захода, ну это просто блять жесть. Ну это пиздец, блядь. Просто это пизда. Что это пиздец? До свидания, деньги Я не хочу этот минус пиздец. Ахуе На радостях 488 тысяч, блядь Какого хуя? Не, ну это пиздец, ну это, ну это, блять, ну это нахуй жопа, ну блять! Да такого просто, блядь, не может У меня три апгрейда, блядь Три сука апгрейда нахуй, ну почему? Что это за пизда, блядь? Просто я, нахуй, апгрейд, блядь, завершился, сука, неудачи, блядь. баный пиздец, блядь. Просто, ты, нахуй. Я не знаю, как мы вообще, в принципе, блядь, закончим этот ебучий ролик. Пизданите еще, что баланс выдан, и вы это любите делать. Но это, сука, максима... шла нахуй просто сука ебала тварь бля просто сука бля сука ну это пизда нахуй это просто ебаный блять просто сука тварь нахуй три сука апгрейда блять и три нахуй не зашло блять вы просто вы понимаете весь пиздец ситуации? Лям, блять Просто ебучий лям, нахуй Это просто пиздец я, я понимал, что мы дохуища подняли Я это прекрасно понимал, блять Если он мне сейчас, ну хотя бы 200-ка не даст, я просто охуею Я понимал, блять, что Ну хотя бы два апгрейда, ну один, сука Ну не один, блять Ну это просто пиздец, нахуй это просто пизда! Ни один, сука, апгрейд, блядь! Вы понимаете? Весь... Всю... Просто весь пиздец ситуации, блядь! Просто пизда нахуй! Это просто пиздец! Я понимаю уже, что на этом ролике хуй мне, не а, не, а не монетизация! Мне похуй! Я... Я про... Но это просто пизда, блядь! Это просто пизда! Это просто пизда, блять Лям, нахуй Просто где он, блять Лям, сука Лям, блять, рублей, нахуй